<свят> это песня, это олицетворение всей моей жизни, такое чувство, что я познал некую формулу вселенной всего бытия. Обычно в играх я пропускаю все такие части, но сталкер это, ну, это непозволительно, я слишком хорошо его уважаю, поэтому смотрим. Хотя я видел уже раз-двадцать. Да, я совершенно не вижу причины волноваться. Да-да. Следующий выброс произойдет не, не раньше, чем через два месяца и четыре дня плюс-минус семь часов. Интенсивность его составит три балла по шкале Вербана, что 2,13. Ой, нет, ну легендарная игра. Что сказать? Что сказать? Просто легендарнейшая игра. Вторая по легендарности в моем списке сталкера. Первая это тень сталкера, вторая это чистое небо, а третья это звук прибытия. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы. Однако показатели остальных функций организма просто отличны. Парадокс. Считаете, это связано с выбросом? Я они все начали всем грамотно. Впрочем, я пока не могу найти этого раца на Не то, что молодежь нашего видите? времени. Вот он, лысый, картошка. Моя фамилия Лебедев. Я начальник. Здорово, Лебедь. Лебедь, здорово! Тебя, кстати, пока ты тут. Себя не понял, чистый, что за наезда, лысый. Какого еще рода? Ой, ну вы посмотрите на эту HDR супер-дупер RTX просветку. Опа, хорошо. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Какой... Все, хорошо, я спрятался от выброса, я защищен, я спасен. Тут же фонарик есть. О, шикарно. Мне всегда нравились выбросы в этой игре. Они такие красивые, такие атмосферные, знаешь. Очень красиво. Ты снова выжил после выброса. Естественно, а почти я. Не я это. Бинт у меня Ребята был, я подплотался и нормально, что-то все улеглось. Да, Каланча абсолютно прав. То, что происходит с тобой, не поддается научному объяснению. Он утверждает, что ты получил некие, ну, скажем так, необычные способности. Да какие необычные способны Он подводяр. Вы его ружьем видели? Поможешь нам, спасешь себя. Наверное, это звучит как в дешевом кино. Какой он умелый, ловкий, блин, хрен лысый. Говорит: поможешь нам, спасешь себя. В смысле, я могу спрятаться где-то в бункере у Сидоровича и выжить. Мне-то что на ваши выбросы? Я два уже вы... выжил. Отличная перспектива. К сожалению, да. ты что поможешь на? А типа у меня нет другого вообще выбора никак. У меня эта миссия идет, да. Нормально вообще, типа да. Но если ты собираешься там выжить, то тебе стоило разобраться в нынешнем положении вещей, в частности о новых возможностях своего КПК. Так что если они вдруг интересны, спрашивай. Ладно, бываем. Ну, конечно, пистолетики у нас стреляют горохами. Это очень классно. Да, серьезно, они нас видят? Да ладно. Вы когда успели? Да что? Хватит. Успокойся, чел. Можно мне, пожалуйста? Спасибо. Не изнасиловали? Я их обойду все равно. А? Это было плохо. Ой, пацаны! Мне бы... Мне бы бинточек хотя бы. Ты куда шмаляешь? Рукожоп. Чуть-чуть у -чуть меня попал. А, попал! Твою мать, ты или нет? По делом тебе. Я ничего не знаю, пацаны. Он меня... Я надеюсь, что я не пострадаю вообще. Но... Да они какие-то конченые, я не хочу с ними воевать Они убьют меня Что ты здесь делаешь? все собирают данные, наблюдают Я думаю, Каланча и Лебедев знают о зоне уже больше всех ученых в мире Вместе взятых. Правда, нам рядовым сталкерам нередко редко что-то рассказывают Глупцы А я-то здесь Оп, оп, оп, оп а вы тоже не промо, бандюки хреновые Ой, сколько ж тут лута вкусненького Кто быстрее? Я быстрее А еще знаете, что мне нравится в этой игре? Когда ты загружаешься, у тебя совсем меняется погода То есть из ясной у тебя может превратиться в легко пасмурный. Просто потому, что ты Бля, <с> да, Вот эти моменты, когда вы слишком перегружены, придется жрать. Придется жрать. Хотя, вот, по сути, давайте подумаем логически. У меня 60 килограмм, я перевешу. Я сожрал колбасу и батон. Они попали в желудок. Они же не исчезли. Фух. Смотри, как можно сделать гениально. Оп. Оп. <с> Это было глупо. Ну что, они ждали? Ну что, они ждали? А я, а я пришел, паскуды. Все, все забрал. Да, yeah. видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем, давай. Куда?